Меня зовут Артур, фамилия моя Зотов, я основатель и директор компании ADS Profile. А, лишнее слово здесь, наверное, все-таки ага. канского льва с нашей рекламой, то есть производимой рекламы не получится. Тусовка. Пока что. Конечно же это пьянка. Друзья, представляю вам замечательную штуку. Благодаря ей вы сможете воплотить все самые смелые свои мечты. Я бы сказал бездарная реклама. О, вы знаете тревожно. Первые три часа это устранение неполадок, витализация процессов. Ты можешь ходить в чем угодно и на встречи ездить в шортах. Адекватность, наверное. Ну, с, крас, красный джолборс это бык, нет? Я в основном морские подсечки? Возьмите маленькую стеклянную трубочку и не отказывайтесь себе в удовольствии. Удовольствие будет скоро. Если быть совсем конкретным, то есть две важных составляющих – пи и петка. Вместе они дают потрясающий результат. Бездарная реклама. Um, наверное... Uh... Uh... <звучит> Не знаю.